Здравствуйте! Сегодня мы бы хотели вам представить доклад об истории происхождения астинского этноса под руководством заведующего кафедры патологической анатомии судебной медицины Епкиева Александра Альбековича. Подготовили доклад Уртаева Кристина Абитарова Анастасия, студентки 4 курса СОГМА, докладчик Тусаева Слан Казбекович, ассистент кафедры патологической анатомии судебной медицины. На данном слайде вы видите наш нынешний флаг, это триколор, состоящий из белого, красного и желтого цветов. И наш герб, это на круглом щите в червленном красном поле на золотой земле, идущий золотой с черными пятнами, барс, позади него семь серебряных гор. Первая нижняя гора имеет две вершины, из которых первая выше. Астены принадлежат к индоевропейской семье народов и говорят на языке иранской группы. Кроме иранцев, отдельные группы внутри индоевропейской семьи составляют германцы, немцы, англичане, шведы и другие, славяне, русские, чехи, сербы и другие, кельты, романцы, балты, индийцы, греки, армяне и албанцы. Большинство народов Кавказа входят в кавказскую семью, которая делится на четыре языковые группы. Это кардвельская группа, Абхазо-Адыгская, Нахская и Дагестанская. В Алтайской семье объединены три языковые группы. Это тюркская, монгольская, тунгуса-маньчжурская. Индоевропейская общность, которой принадлежали предки осинского народа, распалась в раннем бронзовом веке. Выделившаяся из нее арийская или индоиранская общность прису... просуществовала около тысячи лет, и в эпоху средней бронзы разделилась на две ветви — иранскую и индийскую. В позднем бронзовом и раннем Железном веке иранская общность распадается, давая начало самостоятельному развитию древних иранских народов. Индоевропейская общность, в которую входили предки ариев, германцев, славян, кельтов, греков и других племен, распалась в начале третьего тысячелетия до нашей эры в раннем бронзовом веке. Из нее выделилась арийская общность, занимавшая территорию Юго-Восточной Европы. Это степные районы к северу от Кавказа, Черного и Каспийского морей. Ариев, на, ариев, извините, называют еще индоиранцами, потому что впоследствии они разделились на две ветви, индоарийскую и иранскую. Но несмотря на разделение индоиранцев и распространение до Средней Азии, иранского Нагоря и Индии, они продолжали именовать себя Ариями, а свои страны — арийскими. Например, индийские Арии называли свою землю Ария-Варта. В Средней Азии известна иранская страна Ария. От слова «Ариана», что означает «Арии», «Арийский», происходит и название государства Иран и средневековое имя Синаланы. В первой половине второго тысячелетия до нашей эры арийская общность распалась на две ветви, индоарийскую и иранскую. Индоариями называют арийскую ветвь, покинувшую Европу и поселившуюся в Индии. Арии иранской ветви тоже расселялись к востоку и югу, но сохранили за собой и земли прародины, это степи между Дунаем, Кавказом и Уралом. В конце второго тысячелетия до н.э. иранская общность распалась на две группы племен. Это северные иранцы, предков скифов, сагдийцев, бактрийцев и харизмийцев, и южные иранцы, предки медян, персов, курдов, белуджей и других иранских народов. Южные иранцы ушли с, евро... с европейской прородины на юг и заняли Иранское Нагорье, территорию современных государств Ирана и Афганистана. Северные иранцы вышли далеко за пределы арийской прародины. Бактрийцы, сагдийцы, харизмийцы продвинулись в Среднюю Азию, а скивские племена, никогда не покидавшие общую прородину, постепенно расселились по всему степному поясу Евразии от Северного Причерноморья и предкавказя до Средней Азии, Казахстана и Южной Сибири. В первом в тысячелетий до нашей эры на обширных степных пространствах Евразии сложился скифский мир, хозяйственная и культурно-историческая общность, ставшая выдающимся явлением древней истории. Древнегреческое слово «скифы» приняло, принято использовать как общее имя всех североиранских кочевников. В узком смысле скифами часто называют только жителей равнин Северного Кавказа и Причерноморья, отделяя их от других близкородственных племен европейских савроматов, сарматов и кемерийцев, азиатских саков, массагетов, и сидонов и дахов. Расселившись по огромной территории Дуная до Алтая, разные скифские племена присоединили к себе различные группы местного населения, выработали свои особенности материальной и духовной культуры. Однако общность языка и происхождения, хозяйственных занятий и обычаев по-прежнему объединяла, э, объединяла все части скифского мира. В VII веке до нашей эры скифы и савроматы разделились и разошлись по разным территориям. Скифы завоевали северное Причерноморье, а савроматы заняли степи Прикаспия, по Волжье и при Урали. Граница между скифами и савроматами пика на Издон. В VII веке до нашей эры начались походы скифов в Переднюю Азию. Маршруты скифов пролегали по северокавказскому побережью Черного моря и через перевалы Большого Кавказа. Скифы расположились на одном из участков главного кавказского хребта к северу от реки Куры и к западу от Арагвы, где в то время жили кубанцы, над которыми скифы приобрели политическое господство. Подтверждением взаимодействия скифов и кубанцев является инвентарь могильников позднее кубанского периода, особенностью которого является сочетание традиционных кубанских и скифских черт в мореальной мемориаль... в культуре. Пример — изображения конского и пешего скифских воинов на бронзовом поясе из Тлийского могильника. В VII веке до н.э. Начало, начало, начало складываться в, в культурное и политическое единство кубанского Центрального Кавказа и скифского Предкавказья что привело к этнической общности. Кубанская культура. Кубанские племена занимали горные ущелья и предгорные долины Центрального Кавказа по обеим сторонам от главного хребта. Историю кубанцев можно разделить на четыре этапа. Это 4 и 13 века до нашей эры. Это ранний период, когда на основе достижений бронзового века Кавказа, Юго-Восточной Европы и Передней Азии формировалась новая самобытная культура. Время с 12 по 10 века до нашей эры считается периодом расцвета кубанской культуры, когда она приобрела свои классические формы. Период с IX по VII века до нашей эры – это этап периода от Бронзового к Железному веку и начало активного общения кубанцев со скифами. В позднекубанский период с 6 по IV века до нашей эры происходило тесное сотрудничество и смешение кубанцев со скифами. Кубанцы никогда не жили замкнуто, Находки кубанских вещей подтверждают постоянное общение и обмен не только с кавказскими соседями, но и с племенами Крыма, Северного Причерноморья, Передней Азии. Особенно интересны и важны связи кубанской культуры с другими высокоразвитыми центрами бронзовой металлургии – Луристанским, Западный Иран и Карпато-Дунайским, Австрия, Богемия, Бавария. Сарматы. В IV веке до н.э. в евразийских степях, в степях восточной Волги началось формирование мощных сарматских объединений. Кроме самих савраматов, в новые союзы вошли и ближайшие восточные соседи и родственники племена Седонов, Саков, Массагетов и Дахов, пришедшие из Зауралия и Средней Азии. На рубеже IV-III веков до н.э. сарматы начали наступать на Северное Причерноморье, Северный Кавказ и Среднюю Азию, в результате чего, в результате чего взяли господство над скифией. Скифское население вошло в состав племенных союзов с арматом. Смешение скифа с сарматами облегчалось общностью языка и близостью культуры. Аланы – I и IV века. В первом веке начинается новый этап в истории скифосарматов. Большинство из этого, их из этого времени известны под общим названием Аланы. Новое имя почти одновременно распространилось на огромной территории на Дунае и на Кавказе, в азово донских и Орало-Каспийских степях. Аланы впервые объединили скифосарматов Восточной Европы и части Средней Азии. В новые объединения вошли крупнейшие сарматские союзы, аорсы, Сираки, а также языки, Языги и Раксаланы, оставшиеся в Северном Причерноморье. В эпоху великого переселения народов единственной продолжательницей языковых, культурных и политических традиций скирского мира были Аланы. Аланы разделялись на несколько территориально-племенных групп. Это аланы Аордосцы восточная часть Алании, Ас-Дегоры — это западная Алания, Туалы — область центральной Осетии, Авсуры — южнее Туалов, Кудеты — к западу от Туалов и Авсуров. Основу областного деления составили древние племенные группы скифосарматские общества, названия которых известны и сегодня. Являясь областными группами Астин, Дегорцы, еронцы, Кударцы и Туальцы, до настоящего времени сохраняют языковые особенности. В средневековом мире Аланы были известны под несколькими названиями. На западе и на востоке их называли Аланы-Асы, русское название Алан — это Ясы, и грузинское название — это Овси, современная форма ОСИ, страна Овсети. Аланы в и 16 веках. События, происходившие в 13-14 веках, это нашествие татаро монголов завоевателя Тимура, привели к полной потере равнинных территорий Аланами. Небольшие по численности группы Астин укрепились в горных ущельях. Формой организации общества стали гражданские общины, которые впоследствии привели к образованию астинских обществ. В 15-16 веках в горах сложились остинские общества. Каждая из них занимала определенную территорию. На северном склоне остинских гор расположились Тагаурское, Куртатинское, Лагирское и Дигорское общество. В центральной Осетии Тарсигомское, Туальское, Урс-Туальское и Кудское. На южном склоне Ксанское, Дзаусское и Кударское. Гражданские общины стали основой более крупных объединений осинских обществ. Общества складывались в единственных границах определенной территории. Как правило, несколько соседних общин заключали союз, объединяя военные силы и политическое управление. В свою очередь и общества время от времени объединялись для совместных действий. Только в XVIII веке территория Населенная Астин, Астинами приобрела очертания современной горной Осетии. Исследования Гаплогруппы Астин в ходе, исследования были, в ходе этих исследований были проанализированы образцы популяции коренного населения Кавказа по широкому спектру SP-маркеров Y-хромосомы. В результате вывели четыре мажорные Гаплогруппы. Эти четыре Гаплогруппы охватывают три четверти генофонда населения Кавказа. Гаплогруппа G2A1AP18 является мажорной в генофонде Стим Центрального Кавказа, где ее средняя частота составляет 67%. У иронцев 73%, у дегорцев 63%. У других народов Кавказа эта гаплогруппа встречается с частотой не более 12%, в среднем лишь 3%. Гаплогруппы, распространенные в генофонде европейских народов, не характерна для народов Кавказа, в частности для Сети. Гаплогруппа R1B1B2M267 встречается у народов Европы в 20% случаев и в степях Евразии в 16%. Но эта же гаплогруппа встречается среди астин-дегорцев 16%, что может говорить о миграции предков астин непосредственно из Передней Азии. Специалистами Курчатовского центра было протестировано 5 мужских образцов представителей кубанской культуры Центрального Кавказа. У двух образцов из пяти была обнаружена гаплогруппа Y-хромосомы G2A1A. Эта же группа является наиболее распространенной среди астин, достигает 80% по мнению некоторых исследователей. В то время как среди других народов Северного Кокказа, Балкарцы и Карачаевцы она менее распространена, 35-40%. Ну, на данном слайде уже вы можете увидеть ту, ту работу, которую мы делали в свете молекулярно генетических исследований опухоль среди нашего населения и ну, в основном основное место здесь занимают конечно раки толстого кишечника мелко клеточный рак легкого и также ну, на третьем месте среди других распространенных процессов это рак кожи меланома и также вы можете увидеть количество положительных и отрицательных, то есть наличие мутаций в определенных генах при определенных типах опухолей. Ну, это данные с того момента, как мы начали работать, точнее заниматься молекулярно-генетическими исследованиями опухолей. Это не неполные два года. Выводы. Остины как этнос имеют свои особенности в плане формирования и генетической характеристики, что позволяет сделать предположение о наличии особенностей в молекулярно-генетическом профиле клеток опухоли, возникающей, возникающих у представителей остинского этноса. На данном слайде вы можете увидеть источники, из которых мы взяли те данные, которые были представлены на слайдах. Спасибо за внимание. В конце хотелось бы поставить вам стату Жоржа Дюмезиля, французского лингвиста и мифолога, который очень долгое время занимался изучением астинского языка и его происхождением. Астины – это последний осколок обширной группы племен, которые античные авторы называли скифами, сарматами и аланами. Спасибо за внимание.